Добрый вечер, Владимир Юрьевич, я так и не понял э, насчет э, зимовки. У вас сетчатое дно или не несетчатое? Насчет книги двухмалочной, то, конечно, интересно. Будем ждать выхода. Сразу отвечаю, насчет сечатого или не несетчатого. Почему я сейчас не практикую? Да, было сетчатое когда-то, ну лет, может, 10 назад, поддался общей моде сетчатое, зимок на сетчатом дне. Но не понравилось мне какой момент, осенний. Летний было, да, не выкучивалась пчела. Все хорошо. Подходила осень, и нижние бруски, вот в нижнем корпусе, нижние бруски, которые ну, ближе к сетке, они, бедные пчелы, настолько пытались запрополюсовать, закрыть вот это пространство, мне их просто стало жалко. И как вариант аналогичной зимовки на сетке, я зимую сейчас на воздушной подушке, либо на полупустом корпусе, полукорпусе или полном корпусе, там половина рамок маломедных, полностью литок открытый, зарешочный и плюс вентиляция вверху. Я вы знаете, следите за моей зимовкой, что у меня максимально по продолжительности до устойчивых холодов семьи полностью открыты. У меня глухое дно, но открытый вверх. И закрываю я его уже, если это устойчивые минусовые температуры, затяжные. И то, если условии, что они затяжные. Если кратковременные, сутки двое, трое, я не закрываю вверх. Если, конечно, уже пошло на недели минуса, тогда я закрываю холстиком, чтобы не уходить, Ну, не было этого оттока резкого и контакта с верхним воздухом, с холодным воздухом сверху. Поэтому зимовка на сетке на сетке. я заменил зимовкой без утепления. То есть, если вы зимуете на сетке, значит, у вас полностью закрытый верх. Если вы зимуете на глухом дне, значит, должна быть нормальная проточная потолочная вентиляция. Ну, а насчет книги я уже понял ваше настроение. Так что буду заставлять себя закончить, возможно, к весне. Чтобы она была в тему как раз. Слушаем дальше мнение. Был ролик вчера. Может, у кого какие-то вопросы по, по этой теме. Добрый вечер, дамы и господа. Владимир Егорович, к вам вопрос. Подскажите, пожалуйста, недавно вычитал такую информацию, что пчеловоды, которые занимаются направлением на пасеке ну, маточным молочком, с помощью селекции могут, с помощью селекции маток могут увеличить количество маточного молочка, которое они добывают там, от трех до 5 раз это первый вопрос, насколько это правда в вашем случае подскажите и второй вопрос, вопрос как вы оцениваете вообще у нас рынок маточного молочка в Украине в последние годы то есть он развивается, либо же стоит на месте то есть насколько вообще имеет смысл заниматься маточным молочком в промышленных масштабах у нас в Украине насколько он востребован этот продукт у нас. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Что касается э, селекции э, пчел семей по продукции маточного молочка, то есть по отдаче. Ну, есть такие, вот я слышал в Китае, там, да, там есть порода, где-то как-то кем-то отселекционировано по ихнему удове, так если можно грубо сказать. Что они, то ли это итальянка, то ли популяция итальянки, лягустика, но где-то в этих краях вроде как они отселекционированы линии и дают ну, такое количество молочка. Я когда смотрю, как собирает и поскольку китайцы молочка, я, мне вообще стыдно говорить, что я этим занимаюсь что там за условия, может быть и есть селекция. В моем случае я тоже стараюсь замечать те семьи, которые э, дают больше молочка, чем определенная какая-то группа. Ну, есть рекордисты. Но нет механизма удержать постоянно по сезону эту линию, потому что идет обновление и маток обголо разный, но ну, сезон 2 может быть. это во-первых во вторых матки есть семьи которые в начале дали э, очень мало молочка, но затем как второе дыхание у них открывается в середине сезона, они дают больше чем те которые давали в начале. в общем идет вот, вот, э, вот такая вот волнообразная, Продукция, продуцирование молочка. Поэтому я особо не стал и гнаться за этой селекцией. Я понял, что это нереально. В моих условиях я занимаюсь чисто аборигенной линией. Я лучше создам несколько групп, допустим, не по 10 семей в группе, а по 15. И буду давать не по 50-60 мисочек, а по 30, чтобы получить максимально качественный продукт. Чтобы у маточников было не по 250 мг молочка, а около 500. Потому что количество маточного молочка играет серьезную, создает серьезные условия для сформирования там гормонов. И вот где-то вот в этом пределе. То есть лучше будет это большее количество, а пасека, в принципе, чисто направление маточное молочко. Поэтому у меня вот такая манипуляция с семьями, с количеством и так далее. Стараюсь, конечно, уследить за теми, кто дает больше. Ну, она сейчас дает больше. К концу сезона она стала давать в два раза меньше, чем те, которые шли, плелись в хвосте. Теперь, что касается рынка маточного молочка. Ну, было тяжело, да. Я трижды создавал рынок по маточному молочку, потому что попались... Почему И я акцент сделал на качестве? Сразу я ставку сделал и весь упор на производство максимально качественного на выходе продукта. Я знаю, что это не... Если мед, можно уже хотя бы фактором органолептики представить его вкус, запах, цвет. На хлеб намазать там от, старого до, от младого до старого его можно предложить. То маточное молочко это продать кота в мешке. Горькое, кислое, жгучее. И попробую доказать теперь, что оно еще и полезное. Поэтому нужно было сделать ставку на рекламу. Во-первых, я изначально ставку сделал на покупателя. Кто это должен быть? Ну, платежеспособный. Прежде всего, и формирующие у нас формирующаяся средняя прослойка общества. Это тот контингент, с которым ты разговариваешь на одном языке когда тебя понимают с полуслова, когда ты предлагаешь продукт и говоришь о его достоинствах, и он не ждет от тебя получить панацею, а у него один аргумент. Он самокритически относится к своему образу жизни, как он дошел до этого, довел свою физиологию до этого, что он сейчас пытается народными средствами в частности, api продуктами хотя бы сохранить то живое, что там у него осталось. Это ваш клиент. Ставку я сделал на постоянного покупателя на внутренний рынок. Никуда не сдавал, никогда никому не предлагал, никакие аптеки, никаких оптовиков, хотя закупают, есть вот информация такая. А изначально, и всегда говорю, рынок на любую продукцию, а тем более на маточное молочко, Стоит на трех китах. Прежде всего, это качество, еще раз качество, благотворительность и доступная цена. Вот это все я увязал. Вот этих три понятия. Формирование своего рынка. Предоставил качество. Были оптовики, они мне очень помогли обрести уверенность. Но оптовики сегодня брали сразу все. Прямо со двора по розничной цене. Затем прошел сезон 2, они просто среди белого дня исчезли, и я рынок восстанавливал с нуля. Я трижды восстанавливал рынок, наступал дважды на одни и те же грабли на оптовики, потому что безденежье опять и вот так вот меня подвело под то, что появился оптовик. Я снова дал этому оптовику полностью все, он опять исчез куда-то. И опять я восстанавливал этот рынок. Сегодня я сказал, лучше я один, один контейнер 17-граммовый продам 100 человек, 100 людям, 100 покупателям, чем 100 одному. Те из тех 100 хотя бы, если даже и половина не будет покупать, но та половина тебя удержит на плаву. Потому что это серьезный продукт, который просто так и лишь бы кому не предложишь. Хорошо, сейчас информационное поле довольно-таки обширное, можно в интернете найти информацию. Ну, интернет тоже есть, там палка двух двухконцов, есть и плюсы, есть и минусы. Напишут такое в интернете, что там маточное молочко, если его принимать, и там такое с организмом творится. Ну, опять-таки. Ну, и понятно, что Интернет нужно знать, что смотреть и фильтровать его. Никаких оптовиков, я говорю, что я ставку сделал на внутренний рынок. Насколько востребовано маточное молочко, И так вот в широком своем, вот вы сказали, промышленном в плане реализации, есть ли смысл переводить пасеку на, на эти на этот тур, на это направление? Ну, начните хотя бы с того, что вы набьете руку сезон 2 на нескольких семьях, обеспечить себя, своих родственников, а потом уже дело покажет. Будет качество, вам, как сарафанное радио, ваши родственники, их коллеги, сотрудники по работе там и так далее, друзья, вам сделают этот рынок. Да, тяжело, самый непростой путь создания рынка, Сбыта. Это постоянный покупатель из числа вот, э, э, розницы. Как у вас это будет выглядеть, получится ли, не знаю. Но старайтесь. Я, я еще когда занимался этим направлением мед и пыльца, я тоже старался иметь своего постоянного покупателя, и когда начинал переходить на маточное молочко, они же и были первыми покупателями и маточного молочка тоже. Ну и всегда спрашивают. Серьезный покупатель всегда спросит у вас, а сколько у вас постоянных клиентов? Потому что постоянный покупатель – это показатель вашего качества. Не нужно никакие сертификаты – у вас есть постоянный покупатель, годы. Это то, что вам даст основы уверенность и твердость удержаться на этом рынке. Ну, в общем, где-то так вот. Не знаю, насколько вам понравился ответ, потому что да, непросто. Где-то найти, сдать оптом, но не знаю, насколько будет у вас устраивать цена. Хотя есть. Вот я вижу по интернету, куплю оптом маточное молочко. Ну, в общем, так, такой мой ответ будет. Владимир Ильгорович, спасибо. А скажите, пожалуйста, насколько этот тяжелый сезон отразился на объеме сбора маточного молочка? Ну, Я, например, в этом году хотел серьезно заняться трутневым гомогенатом, но так ничего не получилось. Насколько тяжелый сезон, когда был период, и даже семьи выбрасывали, выгоняли трудно, расплод выбрасывали. Насколько ну, катастрофическая была ситуация с кормовой базой этой погодой. А как у вас отразилось на объеме сбора молочка? Спасибо. Да, спасибо, Виктор, за вопрос. Он как раз увязан будет и с вчерашним роликом. Я не случайно Назвал его причиной объединения семей в зиму. Вот у меня из года в год я имею 20 килограммов минимум меда на одну семью для весеннего старта. Не считая того, что осталось еще после зимовки. 25 килограмм как минимум. Это дало возможность мне обеспечить углеводным кормом Полностью бурный весенний старт. Успеть полноценно сформировать отводки на старых матках, потому что я туда э, переправил оставшийся прошлогодний мед. Вернее, поделился, потому что подходило. Вот-вот сады, вот-вот акация, вот-вот черноклен и так вот-вот. Ну, было что дать отводкам. И благодаря этому запасу я поллета продержался на этих запасах. Ну и, соответственно, была возможность отстроить из трутневые рамочки. Я показывал пол баночки и давал медовую сыту, ну, кормушечки такие, бутылочки. Давал медовую сыту, потому что у меня не было запаса готовой суши трутневой. Давал трутневую вощину. А тут безяточный период. Понятно, что в безяточный период отстраивать вощину никто тебе не будет. Поэтому нужно было давать вот такие вот стимулирующие жидкие подкормки для того, только чтобы отстроили трутовые вощину. Сотые. А затем в центр гнезда и сразу матка засеивала. Ну и плюс два бетона меда ушло и два мешка минимум сахара пошло на то, на вот это вот. Углеводную стимуляцию. Пришлось включить и профессионализм, и оптимизм, и все что, все знания, которыми я на, тот, на этот момент, на сегодняшний день имею в своем арсенале, в своем вооружении. И я вышел на конец сезона довольно-таки с достойным урожаем по гомогенату и по маточному молочку. Но это была первая половина сезона. Середина сезона июнь месяц выпал по производству гомогената и молочка. Гомогенат закончился в июне, понятно, потому что роевая пора прекратилась. А маточное молочко обгуливались матки, но ну, никакой обгул по три недели не могли обгуляться, то не погода, то трутня стали выбрасывать. И какой, о каком-то молочке шла речь. Хотя июнь месяц был во все годы, во все сезоны был ударным месяцем по основному объему продукции маточного именно молочка. А так он меня вылетел в никуда. И пришлось мне закрыть маток уже молодых, месяц поработавших, на конец июня, в начале июля в изоляторы, на целый месяц взять последний единственный товар подсолнух. И в этот же момент я и Потому что расплода не было, молодой пчелы было достаточно. И этим я сохранил, вернее, вышел благодаря этой технологичности, вышел на уровень прошлого года. Ну, пасека, конечно, была вся до единой семьи в несколько этапов задействована в производстве маточного молочка. Ну, потрепанные семьи, они в нормальный сезон себя не очень-то хорошо чувствуют по износу, в плане износа, а в этот сезон так тем более. Но опять-таки, все будет зависеть от того, насколько мы обеспечили свои основные товарные семьи, неважно какого направления, молочко или мед, под страховкой в виде отводков. И сейчас я буду вот, то, что осталось от продуцентов маточного молочка, буду присоединять к ним отводки и покажу в дальнейших роликах состояние семей, на сегодняшний день, после вот этого, первый сезон, когда я работал в направлении матыша молочка в беспощадном режиме. Я всегда об этом говорю, что есть щадящий режим, а есть беспощадный. Щадящий это когда вписывается количество полученной продукции и с потенциалом, и с резервами Биоресурса, то есть физиологии. А есть беспощадные, когда мы ценой жизни семьи, пчел, поколения берем товар, но теряем в живой массе. Будет хорошая тема дальше по пакетам, по нашему содружеству тех, кто производит пакеты и с теми, кто занимается в товарном направлении. Нам надо будет дружить, обязательно эту тему обсудим. Так, ну, в общем, так, и вот, вот такой, Виктор, был у меня сезон, но получилось, как-то получилось. Владимир Георгиевич, вот у Вас в последнем видео э, показано, что верх в Ульи Вы закрываете пленкой. Эта пленка у Вас остается до весны или она э, потом убирается? Я эту пленку убираю, у меня открытый верх полностью, я буду показывать, и показывал, и очень часто показываю зимовку, до устойчивых холодов. То есть стараюсь убрать максимально э, влажность из улья, еще до наступления холодов. А пленка лежит, потому что я буду присоединять отводки на эти основные семьи, а для этого нужна будет пленка. Затем вечером я отворачиваю уголок, и когда я их соединю в пару, пленку убираю. Это сейчас она просто так технологически нужна мне пока еще. Владимир Егорович, добрый вечер. Николай, Ростовская область, Мидорова. Да, просьба прокомментировать, значит, вот такой вот случай, как бы, да, или, ну, не случай. В общем, коллега пчеловод, да, приехал с подсолнуха, Домой стачка со своей пасекой выставил пчел на, зем... ну, на землю, на подставке, ну, дальнейшей зимовкой. И вот, говорит, у него 35 ульев было, и на данный момент осталось 15. Значит, причина в том, что, говорит, такое ощущение было, как бы пчела рождалась без крыльев, говорит, лазила по земле, говорит, возле ульев, говорит, ногой негде было стать. Прокомментируйте, пожалуйста, что это могло быть, как бы вот что это такое. Ну, если уже и бескрылая пчела, это, это первый как диагноз сильной заключенности. И потеряет он, если не примет мер, я не знаю, насколько там осталось. Этой нормальной пчелы в расплоде, потому что из последнего расплода будет формироваться зимующая пчела. Как он вел обработку, ну, нужно знать. Нужно знать, какая у него была и какая существует техника борьбы с клещом. Ну, похоже, что где-то он. Серьезно прозевал. Либо весной не обрабатывал, летом ничего не делал. На подсолнух, возможно, не давал тоже, потому что получить товар нужно было без примеси химических. Ну и в результате клещ размножался, никто ему не мешал. А весна, в этом году сезон начался раньше обычного. Клещ тоже бросился туда размножаться. Ну, по всей видимости, так вот на, по вашему разговору, что вы говорите, бескрылая ползает. Это, конечно же, заклещенность ну, да, вот он говорит, что такое ощущение, как бы пчела рождается, говорит, бескрелевая. Вообще-то, вот насколько я знаю, он летом вот после первого меда, но ну, после, скажем, акации, после качки, он обрабатывал дымпушкой, но опять же, один раз или два, я этого не знаю, или три сколько раз. А так вот я... По его разговору понял то, что вот он как бы считает за профилактику от клеща, это вот по улочкам просыпает муку. И вот он считает как бы это за профилактику от клеща, но вот как бы так. Смотрите в чем его ошибка. Обработал после акации сразу дымпушкой. Раз, пускай даже два раза. Дымпушка относится к мероприятию по обработке клеща разовое, то есть препарат как препарат быстрого действия. Он эффективен. Пушка там или бипином он обрабатывал, только в том случае, если нет печатного расплода. Мы очень часто так для самоуспокоения, вот он обработал дымпушкой, там наверняка, начало, вернее не начало, а разгар активного сезона, цветения акации, понятно, там семьи уже в пике. Там масса печатного расплода. 90% клеща там. Ну пушкой он обработал, ну сбил там какую-то часть клеща, которая находилась на взрослых особях. Основная масса паразитировала в расплоде. Так что ну как-то начинайте уже привыкать и делать разницу, что такое препарат быстрого действия, препарат длительного действия. И когда они эффективны? Препараты длительного, если у вас есть в семье печатный расплод, то эффективен только препарат длительного действия полоски. Полоска ставится на 30 дней, она каждый день излучает отравляющее вещество, 15-20% контактов с этой полоской дает уже возможность сбить основной хитр заклещенности, потому что каждый день клещ выходит из печатного расплода и сразу же ныряет в следующую ячейку перед запечатыванием. В этот момент его эта полоска, то есть отравляющее вещество полоски поражает. То есть эффективность только в препарате длительного действия. Если мы при наличии печатного расплода обработали щавлей там или муравьиной, неважно, дым пушкой, но это разовый, то есть препарат быстрого действия. Он сбил только то, что попало сразу вот под, этот, под раздачу в этот момент. Быстро в течение каких-то часов. И все. А основная масса клеща как была в расплоде печатан, так она осталась. Никто ее не тронул, ничего туда не дошло, потому что они как сидит клещ как в броне, запечатанной ячейки. Поэтому начинаем включать здравый смысл и не убоюковаться тем, что мы что-то сделали, и все. И ждем теперь пока вот такая картина. Ползают бескрылые пчелы. А есть такие ситуации, где уже по полпасеки слетело. Владимир Егорович, огромное Вам спасибо относительно информации по маточному молочку. Его... Сейчас на китайском сайте вычитал информацию относительно количества маточного молочка с одной семьи. Это в среднем от 3 до 4 килограмм в год они могут получать. А вот те семьи, которые селекционированы именно по маточному молочку, могут достигать до 8 до 10 килограмм в год. А есть супер рекордсмены, до 13 килограмм маточного молочка в год с одной пчелосемьи можно получать. Вот такая информация с китайских сайтов. Ну, возможно, вам она пригодится. Ой, да я знаю, я эту, этот расклад и такое количество их неспособностей. Но, во-первых, ребята, Китай, возможности климатической... Зоны, где это производится, кстати, производят в основном в прибрежьях, не в прибрежье, а в приграничных провинциях с Таиландом. Вот больше, больше там Китай специализируется по производству маточного молочка. Но это не наши два месяца, два с половиной максимум, которые мы можем позволить себе для сбора маточного молочка. Там 6-8 месяцев. Понятно, что и 3-4 килограмма логично. Рекордсмены, да, дают и по 8 килограммов. Но я знаю, что где-то около 8. То, что 13, ну, может быть. Может быть и 13. Но единственная поправка сразу по продолжительности активного сезона. Если он 3-4 раза там больше то есть продолжительней понятно что 3 килограмма это я бы не сказал что показатель 4 если умножить или разделить на на 3 получится ну чуть больше чем у меня у меня 300 грамм семья в это в этот сезон 300-350 Я уже не буду говорить о ценовой политике. Все, все будет упираться в способность его достойно реализовать. Я знаю, какая цена китайского молочка. Если перевести на наши, то мы в принципе в конечном итоге, если взять вот так вот и эквивалент финансовый, Значит, получается примерно то же самое, если по самому минимуму урожая китайского. Пробуйте с минимума, никогда не переводите на рельсы промышленного сразу получения на объемы. Сделайте минимум, набейте руку технологичностью и сразу вырисуется вам все. И дайте на постоянного покупателя, подарите. Если не получилось продать, кому-то подарите. Получат люди результат, эффект, вам сделают рынок через этот, через радио сарафанное. Это самый надежный и самый авторитетный источник сейчас получения информации в плане реализации какой-то продукции. Абсолютно незаинтересованный источник. Как протеже кому-то скажет, что там покупал, там нормальное и все. Вы как бы не рассказывали красиво, а таким авторитетным не будете. Все равно по сравнению с тем, мало осведомленным в его эффективности, но получившим результат как посторонний независимый источник. Так что пробуем. Все равно нужно использовать семью во всех ее возможных производствах. То есть и во всех направлениях. У меня, кстати, пасека не только дает молочко. но ну, гомогенат и молочко это два продукта апитерапии, те, что как основа. Они мед дают у меня, они работают веерным таким способом. Есть мед, дают мед. Нет меда, работает на молочке. То есть нерабочего состояния у семей на пасеке у меня нет. Я каждый день использую по ситуации, по, климатической, там, по климатическим возможностям, по погодным, по взятку. Если взяток прерывается, значит мы его дублируем своими дотациями это только вы окунетесь в эту тему, сразу все вам покажет, что нужно делать для этого и как реализовать и как произвести. И. Владимир Ильич, а подскажите, сублимация щевелевой кислоты это какого действия, продолжительного или краткосрочного получается? Ну, все равно это пары. Это пары, ну какой-то, ну, сутки они там подействуют, погуляют по этому объему, гнезда вокруг расплода. Это то же самое. Ну плюс еще сублимация, она и не это же не только щавель на выходе получится. Это уже муравинка. Я обращал внимание, клещи сыпется в течение трех 4 дней. Первый день, я считаю, количество второй, третий, даже больше всего на третий день. И даже клещ, который идет такой беловастый. Ну, я не... ну в принципе, это может. Наблюдайте за практическими результатами. Желательно, чтобы это были положительные. Все, вот вы же видите, из дня, из дня в день, из года в год появляется все новая информация и, по, и воз, по возможностям самого паразита, и даже выбрасывают сейчас ролики о пчелах, которые пытаются как-то бороться с паразитом, выбрасывают личинки, Поэтому все то, что у вас практически получается, значит, победители не судят. Берите на вооружение и занимайтесь тем, что дает положительный результат. Еще вопрос. Как рекламируют производители муравьиной кислоты, что ее пары проходят даже через крышечку и убивают клеща непосредственно на личинке уже пчелы? Вот. А если идет ну, это так, а если идет сублимация, то я так понимаю, щавелевая кислота переходит в муравинку и также, наверное, проникая через крышечку, убивает там на личинке этого клеща. Получается, если, судя по результатам исследования, которые сделали муравьиную кислоту, то это так получается. Но там будем, конечно, смотреть, наблюдать за этим результатом. хорошая ремарка есть по вашему наблюдению что проходит через крышечки муравинка и убивает в личинке клеща есть, и как вы заметили что даже белый не сформировавшийся пигмент на недоразвитый клещ это в фазе дейтонимфа и протонимфа. Даже тот выпадал, и вы наблюдали его на днище. Так. так вот, смотрите, если проникает, допустим, проникает, да. Учитывая то, что любой инсектицид, то есть любой окорицид, вредный для клеща, для паразита, автоматически есть и инсектицидом, вредным для самой пчелы. Теперь можно представить, как себя чувствует личинка? Она еще не имаго. Она, она нежная. Только-только запечаталась, только произошла фаза метаморфоза. Начинается появляться предкуколка. Появляется рост тканей. И вот что мы больше, где мы больше получаем результат, в чем? В эффективности поражения клеща или негатив в подрыве биоресурса будущей взрослой пчелы. И в этом году, кстати, вот эти вот обработки, может, частично и являются причиной вот, ну, непол неполного того периода жизни, как положено для летной пчелы. В этом году, как никогда... Ну, может, что-то другое сработало, я не беру сейчас за причину именно такие обработки. Дали мед семьи и сошли некоторые до не жизнеспособного пребывания в неактивный сезон зимовки. Что сработало? Может, вот это наша, наши эти обработки. Но самое главное, сейчас вернусь в начало любой пчела, когда переходила, вернее тропический клещ, когда переходил из индийской пчелы на нашу медоносную, скопировал полностью антагенез медоносной пчелы. Значит, все то, что вредно для клеща, автоматически также, аналогично, вредно и для пчелы. И нужно не забывать при выборе отравляющих веществ. То есть акарицидов против клеща. И при количестве и прекратности обработок этих, не забывать то, что мы, когда гоняемся за какими-то двумя, тремя клещами уже в последних обработках осени, мы подвергаем сокращению биоресурса тысячам пчел, потому что есть степень. Заклещенности, которые абсолютно безвредны для зимовки. Это пускай будет 0,5-1%. Есть воро, но нет воротоза. Знакомая фраза, я ее постоянно применяю. Есть определенное количество клеща, которое негубительное для зимовки. Начинается весна, мы снова семью обрабатываем, не даем поднять голову по титру заключенности, то есть по накоплению в семье клеща, что очень редко можно сейчас наблюдать у пчеловодов. Именно весенняя обработка. Почему редко? Потому что я знаю, есть ученые не рекомендуют, категорически не рекомендующие обрабатывать весной. Эта обработка ни к чему, вы обработали осенью и все, и забудьте. Но вот как раз мы в этот капкан и попадаем что появляется одна перезимовавшая всего самка дает 25 э, детей, ну, 25 особей. А если 10, 250. А теперь, ничего не делая, представьте себе через два с половиной месяца на середину мая в району пору, сколько там будет уже от. Еще от старых, потому что они до мая, до июня месяца зимующая генерация живет. Так вот еще и зимующая будет продуцировать потомство. И молодые уже начнут. Вот как можно ничего не делать, не предпринимать весной. Плюс еще и дикая природа может подкинуть. Видишь, милей, ос. Так что обязательно держать в мыслях. Вот этот фактор, эту особенность, что все, что вредит клещу, точно так же вредит и пчеле. Единственное спасение, что пчела имеет большую массу, и она как-то при щадящих обработках клеща, может минимум получить вреда. Так что лучше сработать максимально эффективно, но по назначению, то есть по ситуации в семье. Есть расплод, значит поставили полоску. Нет расплода, можно обрабатывать любым препаратом быстрого действия. Та же самая возгонка, сублимация, эти пушки, термокамеры и так далее. Так что вот это очень важный фактор, чтобы мы потом не удивлялись, куда делась пчела и почему только вылетела и семья потаяла. Если разрешите, немного дополню. Вот в прошлом году осенью я в августе обработал два раза полосками. И осенью обработал два раза бипином, водным раствором. Весной понадеялся, что зима была теплая и в некоторых семьях расплод был. Весной понадеялся, что клеща будет минимум, так как обработка хорошо была осенью и весна, думаю, летом. В итоге перед подсолнухом, как открыл, ну, открыл там трутневый расплод начал проверять на клеща, а там его кишит. И в итоге был вынужден прямо перед подсолнухом ставить полоски. Даже вот уже через два дня подсолнух свести, а я полоски был вынужден ставить. Вот такая вот была ситуация. И по этой причине, весной не обработал, по этой причине у меня семьи просели на полтора-два корпуса к подсолнуху. То есть какая масса клеща была в семьях. Вот такая вот практика была в этом году. Спасибо. Как раз ремарка к теме. Я на днях смотрел в ютубе, на фейсбуке, в канале, смотрел Кашковского по заключенности. Вот там как раз он об этом и говорит. О весенней обработке. И пчела, я когда с темой изоляции маток столкнулся, а кто помнит, Петр Яковлевич изначально утверждал, что продолжительность жизни клеща намного меньше, чем у пчелы, поэтому он за зиму при изолированной матке отсутствие отсутствии расплода должен погибнуть природно. То есть его биоресурсы короткий такой. Но оказалось ошибочное это умозаключение. Ну и пришлось мне сделать таких хороший такой каскад исследований по его наличию, по заключенности у клеща, такие методы, такие способы природно и эволюционно по ухищрению что не знаешь, откуда он берется и насколько он сидит в тергитах там, как глубоко в трахейной системе, что его даже не всегда бывает, выбивает вот такой термоядерный окорицид, как бипин. Я закрывал, выпускал матку, то есть закрывал матку в изолятор. Не было расплода, обрабатывал, обработал вот этим же самым таким вот крутым, акарицидом, бипином. Посыпала. Хорошо. Дважды обработал Затем выпускаю матку с изолятора. Она три дня посеяла. Два хороших пятака. Закрываю матку в изолятор. Через 10 дней запечатаю, вырезаю расплод до единой ячейки. Все. Извлекаю. Считаю. Есть клещ. Есть клещ. Весной снова выпускаю матку с изолятора на три дня. Она засеяла, закрываю. На 10 дней запечатывают расплод вырезаю, есть клещ. Немного, но есть клещ. Затем обрабатываю в безрасплодном периоде бипином единицы, но снова упал. Поэтому с клещом не шутить. Обрабатывать с ним бороться с первого дня, как только пчела вылетела и до последнего дня, пока она и не пойдет на на отдых. Плюс смотрите, как поменялось мнение у науки, что клещ, оказывается, не питается гемолимфой, а непосредственно жировым телом. Вот как, вот, вот как можно вот нам сейчас мышление перестроить на то, что вся ветеринария писала, сколько он потребляет гемолимфы 5,3 микролитра за зимовку. И препараты эти все, которые запускались гемолимфу и ИКС-81 и ему подобные, чтобы клещ, высасывая гемолимфу, попадал в этот пробиотик и нарушал его физиологию, он покидал хозяина. Ну вот, видите, наука на месте не стоит, и оказываются вот такие вот уточнения, причем уточнения довольно-таки радикальные. И обрабатывать, если кто держит маток в изоляторах. Весной обработайте, если кто с кислотой пользуется, обработайте сразу после того, как произошел очистительный облед, обработайте этим водным раствором. Затем через неделю, ну если пасека большая, значит так подгадайте, чтобы вы успели до 9 дня последний улей обработать. То есть после того, как матка начала сеять, и появляется старшая личинка, обработать еще раз, второй. Я заметил вот такую картину, что не весь, клещ не весь сразу, только появился там расплод небольшой, и не весь он сидит на взрослой пчеле, просто так наверху, ждет, пока его чем-то пчеловод уничтожит. У него тоже есть инстинкт самосохранения, и он прячется. Прячется, мы знаем, где в трезитах. Затем, когда начинается развитие активное, появляется расплод, а он всегда, пчел, клещ, проникает в семью, то есть в ячейку перед запечатыванием. И вот в обязательном порядке через неделю вторая обработка. Он как раз, может даже его основная масса, в этот период уже стремится в ячейки для того, чтобы проникнуть, иначе там размножаться. Вот перед этим коллега и сказал, весной понадеялся на то, что все нормально. Какая-то часть осталась, какая осталась, непонятная, и неизвестно. Термокамера даже, вот и Кашковский выступал, говорил, даже термокамера, казалось бы, ну там 10 минут 48 градусов, ну я не знаю, все, пчела на грани запаривание, и то делали проверки, клещ не весь погибал. Какая-то часть оставалась. Плюс дикая природа, и на выходе раннее развитие мы получаем вот такие вот страхи. Так что ухо вострой держим. Клещ сейчас в CCD, изучающая коллапс гибели пчелиных семей, слеты колоний целых, Определили что и установили, что 65% всех проблем в пчеловодстве по плане гибели на совести у ворова. Значит, смотрим, вооружаемся знаниями и не расслабляемся. С клещом нужно бороться весь активный сезон. Так, ну дело уже подходит... К окончанию нашего общения давайте еще пару вопросов у кого есть и будем готовиться и буду я готовиться от вас получать вопросы как мы следующий наше зело построим на каких на какой теме Владимир Егорович, ремарочку добавлю по клещу Виктор Важно, чтобы соседние пчеловоды, вот мы общались между собой и вместе обрабатывали, ну скажем так, на протяжении одной, там, 5 там пяти-семи дней вместе обрабатывали, боролись с клещом, потому что перезаражение сильно влияет. А если бы это все проходило более организовано и в сжатые сроки, конечно, я думаю, коэффициент зараженности клещом значительным бы понижался. Спасибо. Да, Витек, спасибо за ремарку. Конечно же, ну и так наша культура. Насколько она будет получаться и как она будет вписываться, объяснить соседу. У него все хорошо. У нас же знаете, какие пчеловоды. Все хорошо, пока смотришь, по полпасеки нету. А так все хорошо. Поэтому, ну будем как будет получаться, объяснять, говорить, разговаривать. Конечно, перезаражение в природе существует, и, и пчела общается, обменивается между собой на, и на поилках и на листьях. А как, как клещ бегает по пчеле, как он заскакивает на нее, но я не знаю. Это надо, это таким, таким способ, такими способностями обладать. И попробуй его, вот кто пробовал взять пчелу, если на взрослой особи видишь паразита. Его не сбросишь оттуда. Я, я брал такой острый кончик ножа и пытался его как-то... какой там Он горсает вокруг этой пчелы, прячется в такие места. Ну, просто он не, не ползает медленно, а он бегает. Как у него присоски успевают с, сработать. Он же там еще и присасывается, держится. Это же давление в присосках. Ну вот, пожалуйста. Все сводится, видите. Не получится так, чтобы индивидуально, где-то как-то отдельно. Значит, нужно повышать культуру. Общаться, дружить. Призывать к здравому смыслу. к тому, что мы не, не, не для себя только стоим рядом то есть на пасеке. А еще и сосед от нас зависит. И, или мы от соседа. Так, Слушаем дальше еще, кто там что скажет. И будем заканчивать. Владимир Егорьевич, есть у меня такая крамульная мысль. Не знаю, хотел услышать ваше мнение по поводу. Значит, мысль в том, что в ульях МФУ то есть э, уливаре, улей альпиец, э, ну, малоформатные э, рамки, э, там на 8, на 9 рамок, э, всегда держать одну из, одну, а может и две рамки в корпусе, именно трутневые подтрутня. Э, задача в чем? Создать не постоянно заниматься тем, что убивать, э, этого, клеща и пытаться какими-то химическими методами на него воздействовать, а наоборот создать возможность привлечь, привлечь его. То есть, как бы, приманку создать, и этой приманкой его излавливать. Этот зоотехнический способ, ну, он мели, менее травматичен для семьи, более, опять же, привлекателен для для клеща он заходит туда, куда ему лучше, куда интересно, и мы его просто его оттуда изымаем. И Уже имеем не воротоз болезни, а ну, есть там воро, он заходит и с пчелой, и там еще как-то. Но мы постоянно его оттуда извлекаем. Я вижу в этой стратегии более продуктивной, нежели большую рамку иметь, на которой там есть и трутневый расплод, и перга, и пыльца, и вот эта вот додановская рамка, на которой все-все там есть, но и изъять, ни меда оттуда взять, ни ничего туда невозможно взять. Только когда обильные взятки или когда там вот суперматка, которая сеет от бруска до бруска, зажатая, ну и там же и, и клещ там хорошо развивается. А на малых форматах, там где вот рамка 110, 230 на 300, там можно эту рамочку или пол рамочки легко вырезать и выбросить ее и четко ввести контроль этого клеща. Ну, вот такая вот кромольная мысль, то есть переходить на малоформатные улья в связи с этой пандемией, скажем так, клеща ворал. Очень даже не крамольная мысль, а этот зоотехнический метод борьбы был одним из основных еще с советских времен Предложенный, рекомендуемый, как один из основных эффективных методов борьбы с клещом. Строительная рамка 70-80 мм окно в нижней части гнездовой рамки. Одна-две по краям или вторые от краю ставятся и держатся там максимально долго до самого, возможно, последнего взятка. И она так и называется клещеуловитель. Постоянно вырезается. Во-первых, удовлетворяется биологическая потребность семьи отстраивать трудневые соты и воспитывать трудня. Они не будут при наличии этих строительных рамок, постоянно когда мы обновляем и ставим, у них отсутствуют потребности. Ну, уродовать ячейки пчелиные, где-то языки стихийные строить. Есть у них работа, фронт работы по удовлетворению своей биологической потребности. Плюс, приятно с полезным, мы еще и проводим вот такую профилактику по уменьшению титрозаклещенности воров. Да, конечно, да, все нормально, все работает, чем, кстати, занимаюсь и я. И постоянно об этом говорю, только я не выбрасываю, а приятное с полезным. Все под контролем для сбора гомогената. То есть два в одном. И с клещом, и ловушка для клеща. Почему и рекомендация. Тут совпадение хорошее получилось для того, чтобы получить качественное сырье для гомогената. Личинку берут в первые два дня запечатания. В фазе трансформации, фазе метаморфоза, когда растворяются все органы личинки, и там собирается в этом хитиновом мешочке вся таблица Менделеева, то, что наш организм возьмет себе для пользы. И в этот же момент в запечатывании понятно, что мы извлекаем, клещ весь там, он туда проник, и получается одновременно и борьба с клещом, и получаем Уникальный, ценный продукт афетерапии, гомогенат. Все работает, спасибо вам за такую ремарку, крамольную. Очень не очень ценная и полезная. Владимир Егорович, если просто взять, допустим, последний расплод и взять и вырезать, вот, это будет как борьба с крещом или нет? Да, спасибо. Напомнили еще один, один из вариантов зоотехнического метода борьбы. Тоже еще в те далекие времена советская ветеринария предлагала извлекать из гнезда последний расплод, осенний, и первый весенний. То есть понятно, что последний клещ будет сконцентрирован Именно в этом расплоде, он единственный этот, пятак, там два какие там по делам, неважно. И, соответственно, если какая-то часть осталась, весной извлекать и первый печатный весенний. То есть одна из разновидностей зоотехнического метода борьбы. Но я не знаю, какой сейчас процент слушающих пчеловодов на это пойдет То ли в силу занятости некогда пасека большая, то ли в силу той жабы, которая давит, изуродовать рамку. Если мне, когда я рекомендую в крайних рамках сделать два отверстия по 10 мм, для того, чтобы клуб, периферия клуба смогла зайти в центр для прогрева, то погибнет на крайней улочке. Так на меня готовы кинуться. Как это так, ты что, рам, рамку дырявить? Это всего-навсего 10 миллиметров. А тут вырезать, ой-ой-ой, там какой-то. Насколько это эффективно? Конечно, какой-то эффект есть. Но как какая смотря какая запрещенность и что там останется от пчелы? Спасет ли этот пятак какой-то или какой-то участок, ну, какая-то часть расплода, уничтоженная для того, чтобы семью, ну, сохранить, вернее, удалить последние клеща из гнезда? Как была потрепана до этого зимующая пчела? Какая была заключенность? Ну, я вам скажу, этот метод чисто относительный. Это, это то, что где-то... Я слышал, что среди зимы дают чаю кислоту, среди зимы, с сахарным раствором, там один к одному, для того, чтобы пчела, пчелу то есть побороться, сбить последнего клеща. Я говорю, ну, у меня вопрос, а что, чем вы занимались летом, осенью, что вы сейчас вот среди зимы вот лезете в семью и обрабатываете вот этим вот препаратом? Поэтому как мы боролись с клещом на протяжении сезона? Вот человек сказал, что вынужден был перед подсолнухом поставить полоски. Вот представьте, вроде все нормально. Накануне сезон такие вот две форсированные и такие жесткие обработки были клеща. Все, расслабуху поймал с начала сезона, на подсолнухе прошло всего-навсего пол лета перед подсолнухом увидел такую страшную картину. Вот представьте себе, если бы он не принял меры, а понадеялся этот пятак два расплода удалить, как, чтобы не пошел клещ в зиму. Была бы там семья вообще, или бы она просто слетела. Точно так, как вот сегодня говорил коллега, привез 15 семей в все эти бескрылые. Ну, такая картина может наблюдаться и при вырезании этого последнего расплода. Так что бороться с клещом сезон, вы же видите, климат меняется, теплеет, и, соответственно, активность по расплоду, по выращиванию расплода растянулась, продлилась на два, а то и больше месяцев. Клещ же тоже не забывает размножаться и сохранить себя как вид в природе. Это чисто уже такой и принцип и каприз биологический. Нужно знать, во-первых, и по препаратам, какими обрабатывать, чтобы не было холостых выстрелов, и регулярность строительной рамки. Ну, я уже не буду надоедать преимуществам и достоинствам изолятора. Одним из достоинств создания безрасплодной ситуации, чтобы максимально сбить клеща, из взрослых особей. Так, ребята, будем заканчивать. Готовьте вопросы: какую с какой темы мы начнем следующее наше общение в следующем взяло в субботу. Также пока 20.00. Думаю, если будет что-то меняться. Значит, будем на ходу корректировать. Пока раз в неделю, я думаю, достаточно. Будет, Будем смотреть по желанию принимать участие, по участникам. То ли будем делать чаще, то ли, может, даже реже. Если ну, все будет зависеть от того, и она будет видно по желанию общаться, задавать вопросы. Приводи какие-то примеры по жизни. То есть, чтобы это было живое общение, используя для, для нашей дальнейшей, наших стратегий, вырабатывания стратегий. Всего доброго, звоните, пишите, и я начну следующую зелу с такой какой-то микролекции по предложенной вами теме. Всего доброго. Да, забыл. Ремарка по завтрашнему событию. Пожелаем Василию Ломаченко показать все, на что он способен, показать красивый бокс. Ну и не мешало, конечно, чтобы эта, эта красота увенчалась победой. Итак, всего доброго до следующей нашей радиоконференции.